«Радужная нить» проходит уже второй год. Первый год он проходил среди детей с отклонением физического развития. В этом году мы решили сделать его общедоступным, то есть среди молодежи горно, Но также дети, которые принимали участие в прошлом году, с радостью приняли участие и в этом. Я буду рассказывать о последней поделке, которую мы делали, и принесли сюда на конкурс, а изготавливал ее со своим другом, он тоже состоит в том же патриотике, где и состою я. Моя подделка – это конь и жеребенок, они дарятся мужчине в символ успешности, удачи и здоровья.